Всем привет! Меня зовут Дима Семенищев, и мы сегодня продолжаем говорить про импровизацию. Сегодня совсем маленький ролик, но очень важный. И мы поговорим о такой вещи, как альтерированный звукоряд. Вообще, я не уверен, что вы сможете встретить именно такое выражение, как альтерированный звукоряд во многих из учебников. Как я его понимаю для себя? Это звукоряд, с помощью которого мы можем обыгрывать доминантовый аккорд. И его фишка в том, что мы должны максимально двигаться по этому звукоряду, используя альтерированные ступени данного аккорда. Давайте будем, как обычно, существовать в до мажоре. Доминанты до мажора это соль септ. Альтерированных ступеней всего 4. это низкая девятка, высокая девятка, высокая одиннадцатая и низкая тринадцатая. Для соль септа это будут такие ноты как ля бемоль низкая девятка, ля диез или си бемоль. это высокая девятка, до диез это высокая одиннадцатая. И ми бемоль это низко 13. Сейчас мы будем играть последовательность 2, 5, 1 в левой руке. И для начала обыграем эту последовательность просто до мажорной гаммы. Это будет звучать примерно так. звучит все хорошо вы можете конечно сказать мне дима в предыдущем ролике ты говорил о том что доминанта обыгрывается лидийском иксолидийским а здесь ты используешь просто миксолидийский от ноты соль да но в данном случае нота до является проходящей она не на сильную долю и поэтому никаких проблем для нас нет но согласитесь первая послетельность вообще не звучит как джаз теперь проведем такой эксперимент ре минор будем обыгрывать реддорийским, который абсолютно равен натуральному до мажора. И по нотам натурального до мажора мы будем просто подниматься наверх, а вниз мы будем спускаться, используя ноты альтерированного звукоряда. И принципиальная вещь, которую нужно делать, это начать сразу же с альтерированной ноты. И не поверите, она у нас всегда будет рядом. Сыграем эту спасительность от ноты до. И согласитесь, это звукоря звучит очень богато и очень интересно, и конечно же более джазово. Теперь сыграем его от ноты Ре. Теперь от ноты Фа. Теперь от ноты соль, от ноты ля и от ноты си. Я надеюсь, вы обратили внимание на одну важнейшую закономерность. При движении вниз у нас всегда рядом есть альтерированная ступень. И когда мы начинаем с нее делать ход, это звучит очень интересно и очень напряженно. За счет чего это происходит? Это происходит за счет того, что мы этими альтерированными ступенями как будто бы втягиваемся в нашу тональность, в которую должно разрешиться. Нота до диез максимально близка к тонике и максимально близка к ноне. Мы можем разрешить ее и туда и туда. Нота ми бемоль, максимально близка и к ноне и к терции. Нота ля бемоль максимально близка и к винте, и к сексте. Нота си бемоль, близка и к сексте и к септиме. То есть, с помощью альтерированной ступени мы всегда втягиваемся в максимально близкую основную ступень до мажорного аккорда. Друзья, я на пару недель уезжаю в отпуск и не могу обещать, что на моем канале продолжится в это время какая-то жизнь, но обязательно рассказывайте о прошедших выпусках сектора джаза, которых накопилось уже 21, это уже немало. Наступает новый учебный год, и я думаю, что эта информация может оказаться полезна очень многим. Рассказывайте своим друзьям, рассказывайте своим врагам, подписывайтесь, мне будет приятно. До встречи после отпуска. Пока-пока.